что я сделаю то, что вы от меня ждете. Да? Я, для меня это общее такое обрисовывание ситуации и постановка проблемы. И по возможности э, я буду вставлять вот разные типы э, те, э, как бы ли, э, теоретических подходов, которые сейчас почему-то исчезают, но ну, они не введены э, в академическом образовании, соответственно, есть такая тенденция, исчезающие пласты теории 20 века. Ну и вообще связано это все с консервативным поворотом, который происходит не только на уровне предметов, но также и на уровне логик. И вот, значит, мы решили поговорить о феминистской философии, о феминистской эпистемологии. Вообще само понятие появилось в 80-е годы. Связано это было с развитием социологии знаний, гендерного анализа знаний и с определенным количеством новых теоретических подходов. Но об этом я еще поговорю. Но вдруг неожиданно интерес возобновляется недавно. Ну, буквально несколько лет назад. Вот э, то, что мне очень э, я вижу среди своих коллег, вот, например, Ирис Вандертуин, которая работает в Утрехтском университете, тоже занялась феминистской эпистемологией ну, пару-тройку лет назад. Она представительница нового материализма. И э, я вот статью в Википедию два э, или три года назад вставила. Я вставила ее достаточно... Радикальным образом я собрала не критику феминистской эпистемологии, а наиболее такие радикальные концепты. Статья долго висела, естественно, под угрозой удаления, но потом появилась чудесная администраторка из Краснодара. Ее... Статус оказался выше той довольно большой группы администраторов, которые хотели статью удалить, потому что она бессмысленна, такого предмета нет и так далее. И вот сейчас я обнаружила, что появилась статья «Феминистская эпистемология» в англоязычной Википедии. Но появилась она, насколько я посмотрела в истории, к концу 17 -го года. И она совсем другого типа. Там очень много критики феминистской эпистемологии. И более того, она кончается цитатой, которая переходит теперь из одного текста, ну такого массового публичного текста, в другой, что существует много псевдонаук, социология знаний антропология знаний, а также феминистская эпистемология. Это все псевдонауки, которые не имеют отношения к настоящему знанию. И это, естественно, мы связываем с, э, с политическим консервативным поворотом. И я надеюсь, что американская наука удержится в своих университетских анклавах. Ну а нам нужно... Э, как бы освоить и взять в свое пользование вот это наследие, которое ну, как бы мерцает через 20 век. И когда-то кажется, что это уже установленная традиция, но вдруг она исчезает. И вот вопрос, почему, да? что происходит с... Я буду говорить с неклассической классической а в ней очень важен подход шов как связываются и и онтология. Потому что, очевидно, прямого подхода к вещам, к знаниям, к объекту у нас нет. Мы используем различные способы входа. Ну, мы их аксиоматизируем. Мы... Можно подойти через объект, можно подойти через субъект, можно подойти через медийные отношения, через комплексы социальных связей и так далее. И эти все подходы, они легитимны для как бы, псевдонауки. А для науки они не легитимны, потому что есть только э, в такой классической эпистемологии, есть только один вход, этот вход через субъекта. Этот э, вход приводит к истине. Это не я. И истина однозначна. Соответственно, она связана с нашими точно установленными верованиями, с точно установленными доказательствами, и мы все как один сформированный субъект, естественно, девиантные субъекты не считаются, мы входим вот в это достоверное истинное знание. Еще есть такое проблематичный подход. Почему, как бы, вся история XX века э, имеет мощное феминистское движение? И мы знаем, что есть э, ну, и это очень успешное движение, и оно, в общем, ведет к реконструкции общества и к включению все большего количества людей в право знать. Э, думать и участвовать в политических обсуждениях. То есть если мы посмотрим на вообще этот вектор эмансипаторной демократизации, то без всяких вопросов мы увидим разницу между 19 веком и 20 веком. И об этом я говорю в лекциях про э, гендерные аспекты революции семнадцатого года 20-е годы, поэтому я не буду говорить, но там есть важное понятие феминизация политики, да? когда вот эта политика в своем эмансипаторном и демократическом движении принимает интересы э, разного, э, разных существований, да, женских, детских и так далее, то тогда политика слегка изменяет э, не слегка, а очень существенно изменяет социальные институты. Появляется бесплатное образование, медицина, охрана труда и совсем другая, другие правовые нормы входят. И, но почему-то все время происходит откат. Да, вот как бы 20-е годы установления новых социальных институтов там, невидимого женского труда ресурсного существования и вдруг откат 30-е и 50-е потом опять значит, входит новая мысль левая, разная феминистская, феминистская в том числе, потом опять откаты нет ли здесь какого-то какой-то мифологии, какой-то истории, которая нас, которая лежит неосознанно, которая, вероятно, вписана в какую-то форму нерефлексивной самоочевидности, в какую-то форму таксиоматизации мышления, ну, или в какую-то форму метафизики, которая все время возвращается. И вот тогда мы можем сказать. Что это за форма метафизики и откуда она возникает? Я хочу поближе к нашему времени, но что-то мне нужно сказать. Вот Эрис Ван Дертуин занимается феминистской эпистемологией. она выкапывает утраченные традиции феминистского философствования, и, но в своем и реале. Это примерно то, что вот мы с вами должны были бы сделать, пересмотрев собственную традицию. А наша традиция очень сильно связана с марксизмом. Соответственно, нам нужно было бы найти, если мы заинтересованы в феминистском мышлении, в феминистской философии, нам нужно было бы перечитать «Розу Люксембург», потому что для Александра Каланта «Философские теоретические труды», потому что проблема там ставилась как бы в классическом марксизме «труд, товар, капитал». А в феминистском прочтении марксизма «репродуктивность», воспроизводства, производства и так далее. Да? То есть и в феминистской критике марксизма всегда отмечается, что упускается очень важный момент, когда общество само себя должно воспроизводить. Общество не ресурс для труда. Это значит, что в этом обществе люди каким-то образом рождаются, формируются прежде чем оказаться на рынке да, труда или потребления. И э, вот этот э, довольно мощный теоретический пласт, который был связан с э, ну, в, в марксистской традицией, с женскими конференциями э, второго интернационала, э, которые устраивали Клара Цветкина, Роза Люксембург, Александра Калантай. Это было связано со всем корпусом законодательства законодательства гендерного равноправия, начиная с Первой Государственной Думы, куда законы были подготовлены феминистками, юристками, и кончая декретами раннего советского времени о браках, разводах, детях и так далее. И вот... Вот, вот этот кусок традиции, очень важный для того, чтобы найти э, некую методологию для феминистского мышления, для феминистской теории, э, нам э, ну, важно реконструировать, потому что это вот как бы тот самый э, российско-советский вклад, который э, выбрасывается по разным э, политическим причинам. А что там важно? Там важен методологический ход и символическая политическая структура, структура повседневности и телесность. Они связаны в каждую эпоху. Они имеют между собой корреляцию. И вот эту корреляцию феминистская мысль всегда не, ну, не может выпросить, потому что это... То, что э, выбрасывает, э, ну, согласно марксистской традиции, да, есть э, что-то вытесненное, и это вытесненное имеет отношение к недостаточно э, эмансипированному существованию или вообще репрессированному существованию, значит, исторический процесс двигается каждый раз, возвращая вытесненные, Но ну, вот так, пролетариат... Э, большая группа людей, которые не имеют места в социальной политической структуре, пролетариат входит. Соответственно, э э женщины, э иноверцы, другие народы, дети не имеют места в социальной институционализации, значит, они входят, меняя саму структуру социума. И Соответственно, структура социума меняется не только на уровне глобальной политики, политических учреждений, но также на уровне институтов повседневности и отношений сексуальности. Ну, соответственно, частная общая такая. И вот, значит, подытоживаю, да? Почему феминистская мысль изначально связана с левой мыслью? Потому что это возвращение вытесненного из доминантной социально-политической модели. И... А почему, собственно, вытеснено? Да? Каким способом такой метафизикой мышления происходит это вытеснение. И когда это стало обсуждаться? Вот. Есть Симона де Бувар. После она написала книжку ⁇ Второй пол ⁇ Это, по-моему, 48 год. А вообще французские женщины получили право голосования вообще в сорок пятом году. И она пишет свою, свой, в общем, достаточно... Манифестационный труд второй пол. И как философиня, принадлежащая вот, э, традиции экзистенциализма, витализма, она обращает внимание, что э, как бы вся э, структура отношений, ценностей, э, манер, э, манер поведения. Она каким-то странным образом все время вытесняет женское, вытесняет разные формы существования. Женские практики не важны. И, и вот вопрос, почему, чего ради они, они не важны? Она обращается к, даже уже не она, а... Еще рано... И она вводит такую диспозицию. Да? А, э, наше метафизическое мышление классически строится как доминантное субъектное мышление, у которого есть объект. То есть тут классическая бинарность. Она проходит через.. Э, начинается в средние века, э, ну, можно, конечно, и раньше, но, предположим, в средние века. Да? Представляем себе ситуацию. Э, да, в Средние века связано с установлением университетов. Университеты устанавливали доминиканские ордена. Католический доминиканский орден. Почему он устанавливал университеты? Потому что борьба с ересями. Что значит ересе Мир тяжел, травматичен, ужасен. Он принадлежит дьяволу. Если он принадлежит дьяволу, соответственно, мы всеми своими чувствами, всем повседневным опытом мы никак не можем выйти к Богу. И тогда он предлагает, а давайте попробуем сделать логические когнитивные процедуры, и вернуть благо таким способом через редукцию повседневности. Ну Примерно то точно так же ведет себя и Будда. Да? Да, давайте проведем редукцию, э э сядем в медитацию, поработаем над своими желаниями, и будет все хорошо. То есть мир менять не нужно. Нужно совершить вот эту э гиперсубъективацию. И тогда возникает определенная форма рационализации. Она связана с тем, что устанавливается фильтр на то, какое существование допу допускается, э, ну, как бы в антологии или в метафизику, а какое не допускается. И возникает редуктивная форма рациональности. Ну и, соответственно, разум это то, что э, скорее запрещает, чем позволяет. А позволяет вот, в форме такого логического, иерархического продвижения мысли. Но это возможно только в случае, если мы уберем профанные эмоции, там девиантное поведение и травматическое социальное окружение. И вот эта традиция, она проходит через европейскую культуру, она переустанавливается Декартом, переустанавливается в, праве, в раннем либеральном праве ГУПС, лук и так далее. Таким образом, все, что относится к существованию, к жизненным процессам, понимается как незначимое, самовоспроизводящееся и ресурсное. И даже как бы в дискуссиях о праве, 18 век, 17 век, когда установление вот этого либерального права индивидуальности, как бы дискуссия о народу, неимущему народу, можно давать права, но очевидно нельзя. Права можно давать только тому, кто образован, кто платит налоги, кто имеет достаточный доход. А э, женщинам э, можно давать право, но нет, потому что их представляет тот, кто платит налог, образован в Сенате. Ну, и, и таким образом женщины слуги. Э, непонятный и страшный народ, они оказываются в той форме как бы полусуществования, то есть существование без голоса. То есть это существование ресурсное. Оно может бесконечно подвергаться гиперэксплуатации, но оно но это не видно не видно ни на уровне культурного языка, канона, ни на уровне политики. И вот это некая такая имманентная зона, на всякий случай еще очень страшная, потому что периодически оттуда возникает какой-нибудь народный бунт или женская истерия. Да? Почему истерия? Потому что вся эмоциональная сфера ведь не подвергается рациональности. Соответственно, ее надо подавить, и как иррациональная она может, единственное, что делать, это взрываться и разрушать. А вот у нас до сих пор в каких-то правых и левых радикальных движениях есть такое отношение к эмоциональной сфере Эмоции, управля, Эмоциями управлять нельзя. При том, что существует современная философия по... Философия эмоций, философия аффектов, и даже психологи давно знают, что эмоции это часть когнитивного процесса. да, То есть эмоции управляются, эмоции переописываются, ну и, соответственно, буддизм это хорошо знает. И новоевропейская ситуации значит, как бы редукция эмоций к рационально-когнитивным самопрочитаниям рационально-когнитивному самопознанию. И э, вот она сталкивается, Симона Дебагова в книге ⁇ Второй пол ⁇ сталкивается с вот этой вот базовой эпистемологической моделью. И преодолеть ее очень сложно, потому что она каким-то образом все время вписывается. Вписывается но вопрос, ну, сама процедура вписывания. Да? Есть некая привилегированная группа, которая не сталкивается с проблемами существования, и которая абсолютно уверена в истинности вот этой вот эпистемологической диспозиции. Есть привилегированная группа женщин, которым выгодно быть, частью вот этого привилегированного мужского общества. И есть большое количество людей непривилегированных, но их как бы никто не спрашивает, у них нет ресурсов для того, чтобы о себе заявить. И вот эта штука базовая, она еще и все время выскакивает, ну, не знаю, как у вас, а у меня только выскакивает. Потому что мне периодически хочется сказать, но ну, почему я должна эмоционировать по-другому, если мне хочется э, там, выпасть в раздражение. Да? Но дальше я понимаю, что если я сейчас начну раздражаться да, и деструктивно себя вести, то на втором, третьем шаге я не получу того, что мне нужно. Да? И вот, э, и вот это вот почему-то все время выскакивает. Все время нам хочется хлопнуть дверью. И это э, вот этот э, рациональный блок, который э, заставляет нас свою телесность, свою эмоциональность понимать как самое очевидное. У меня так, а вы со мной считаетесь. И, соответственно... А, и еще вот этот момент, вот это очень хорошая книжка Джейн Беннетт «Вибрирующая или пульсирующая материя», она здесь разбирает виталийскую традицию, это она неоматериалистка, она политолог и эколог, и философия. Знаете, как я интересно, к философии не уже привыкла, вам. И значит она разбирает итальянскую традицию, где очень важной фигурой был Берксон. У Берксона есть понятие элан в то есть жизненная сила. И дальше Вообще в самом начале 20 века была очень жесткая полемика между механицистами и виталистами. Я предполагаю, что самая интересная часть полемики происходила все-таки в советские 20-е годы, механисты, диалектики, органицисты, но началась она еще раньше, Берксон, такой эмбриолог и философ Дриш, а потом это все. Разбирал разбиралась, она разбирает через текст Бахтина. А, ну, значит, Бахтин принадлежит вот этой нашей традиции производственников, конструктивистов, вот, авангардистов после войны, после революции. Значит, для Гриша он эмбриолог. Для него большая проблема, а является ли это жизненная сила независимая от материи да? то есть он проблематизирует вот этот э, базовый базовую эпистемологическую установку И, э, и он вводит э, такой термин энтелехия, да, берет его от греков, и он не знает, куда его. Он, почему он берет энтелехия? Потому что он не знает, куда его воткнуть. Да, он пытается его пристроить посерединке. Да, это не материя, не дух, а вот некая энтелехия, которая заставляет эмбрионы двигаться, э, э, развиваться. Ну, непонятно, какая еще сила их может заставить. Он полемизирует с Берксоном, а Берксона все очень просто. Но материя это же механизм, механизм, в котором, если мы вытащим из него несколько элементов, то механизм не будет работать. Значит, там должна быть какая-то другая сила. И вот эта сила, жизненная сила, приходит как раз дуальным способом, как некая душа. Да, жизненная сила, душа и как бы витализм, на который ориентировалась ну, вся первая половина XX века, оказывается бинарным. Единственное исключение, это Дришу не удается его переубедить и не удается как-то конкретизировать и куда-то положить это, его интеллихию. Немного по-другому ведет себя Бахтин. Он опирается на традицию там, не физиологов, социолог, социальных конструктивистов. И он говорит, а ведь можно да, можно помыслить материю как наделенную не трансцендентной душой, а сложностью, разноуровневостью процессов исторического становления. И вот с этой же проблемой сталкивается и Симона де Дебувар. Ей тоже нужно найти вот эту энтелехию или становление. Сначала, ну как бы она идет от Сартра. Сартра занимает позицию Берксона. То есть экзистенциальность – это потоки, в которые я погружен, это свет, это вот смещенное восприятие. Но как же, говорят Симона де Буар, да? оно, конечно, так, мы с тобой друг друга любим, но... Ты мне пишешь э, записку, э, дорогая, я тебя люблю, но отнеси мое белье в прачечную. Соответственно, э, вот может ли существование остаться на уровне вот этой абстрактности? Или должна быть, э, процессу, должно быть процессуальное становление, которое... Э, дальше, э, внимание, это уже не интеллектия. Это уже социальный порядок. То есть наше становление вписано в сложную систему отношений социальных, политических, культурных канонов, языка и так далее. И тогда оно оказывается гендерным. И вот это первая такая серьезная философская попытка ввести в метафизику гендерную пистомологию, другой порядок. И тогда оказывается, что место для э, вот этой новой философии, а сейчас мы знаем, что это место уже э, хорошо, обра более-менее обработано новыми онтологиями и так далее, что это место, в общем, место промежуточное. Да? Это больше не бинарная метафизика, где существует привилегированный субъект и э, редуцированный объект. Это место... Вот этих сложных, множественных связей. Но тут есть... Ага, в эту сторону пока не пойду. И, значит... Мы сейчас разобрались еще одну вещь. Значит, в феминистской эпистемологии есть две формы, то есть две логические формы герминатическая невозможность и свидетельская невозможность. Я об этом говорю, потому что это довольно интересные такие политические, логические штуки, потому что когда э, заходит речь о другом знании, э, знании не со стороны привилегированного объекта, то сразу возникает к этому знанию большое подозрение. Э, Во-первых, кто об этом знании свидетельствует, э, и э, ну, феминистские юристки в основном и эстоологиния они рассматривали большое количество случаев, Казалось бы но совершенно очевидных да, свидетельских показаний женщин в суде. Но они почему-то никогда не срабатывали да? при огромном количестве доказательств. И мы с этой ситуацией сейчас тоже сталкиваемся. Да? Можете предъявлять э, все, что угодно. Но у вас нет э, свидетельской, э, свидетельской достоверности, не потому что ее нет у вас, а потому что сама вот эта онтоэпистемологическая конструкция сформирована таким образом, что у вас этого быть не должно. И это э, повторяется раз за разом до тех пор, пока не происходит какой-нибудь э, взрыв, поток. Ну вот э, э, юристки американские отмечают, что э, истории с Харасмантом длились, ну, там, не знаю, сто лет, да, как можно было об этом говорить. Но э, не было доверия к свидетельству. И только вот эти движения, там, Мету и так далее, они пробили брешь. То есть вот интересно, каким образом устана... блокирует э, мышление э, вот это э, изначальный аксиоматический недопуск нового знания. И другая причина – это герминофтический недопуск. Герминофтический недопуск – это очень интересная вещь. Она вот таким образом основана. Эта вещь очень хорошо описана значит, в герминофтический недопуск в статье Мэрил Хинтика и Яка Хинтика. Они принадлежали к... Ну, Яко Хентик, один из основателей неклассической логики. То есть он показал, что логика может работать не универсальным способом, а иметь различные входы, основания, различные модусы и различ, различные логические ну, как бы конфигурации. И что, против кого да, Против кого была эта логика возможных миров, да, вот не классическая логика? Она была против доминировавшего логического позитивизма, который в период консервативного поворота политического 30-е годы это у нас был поворот к идеологии и к языку, значит, Сталин, Венефин, Муслитель. Соответственно, все, что в язык входит, то есть. Что не вошло, того нету. Нету, соответственно, ну как бы и жертв, и финансирования каких-нибудь социальных помогающих институтов. И в американской ситуации происходило примерно то же самое. То есть есть только то, что получает конкретное значение и что входит в синтаксис логических связей. Соответственно, то, что не... а Как выдаются значения? но Как бы предполагается, что значения даются на основе связи с неким референтом, да, объектом. Но э, поскольку в синтаксических связях участвуют значения, а не объект, который теряется, то конструкция мира оказывается очень жесткой и простой. На этой конструкции работают... Ну, социальные конструктивисты, например. Эту конструкцию привезли, привезли в Соединенные Штаты с эмигрантами с ленского логического кружка, вот это вот европейское увлечение философией, новой логикой, новой рациональностью, значит, сыграло такую неприятную роль в консервативной политике. И, Дальше, значит, вопрос, а вообще э, так ли, ага, ну и вот еще логическая форма, да, если это значение имеет множество синтаксических связей с другими значениями, значит, верификация произошла, значит, это истина. Если там нет много значений, ну, какое-то периферийное означающее, то оно либо имеет незначимое существование, либо вовсе не существует. И вот эту конструкцию, ну, я не назвала имена, просто мы проскочим, да? это Карнап, это Крепки с его семантическими решетками, вот они разбираются в этой статье. И здесь есть статью Ианна Сейхабела, ее вообще найти довольно сложно. Потому что это статья 1981 года, один из тот текстов, который был важен для запуска феминистской эпистемологии, и который практически исчез из антологии. Его не переиздают, о нем редко вспоминают. И как они построили? А есть ли только один способ семантических связей? И, доста... И единственное ли возможно признание существования только через логическую верификацию? А может быть, существуют такие... То, что не верифицировано, это тоже существование. Да? И вот как бы в классической такой модели... Ну, сейчас это можно назвать корреляционистской моделью, где корреляции связаны между собой и исключены в жесткие цепи. То есть новые данные туда не поступают. Ну, вот Квентин Менису ввел такое понятие корреляционизм, которое для нас может быть важно. Тут, тут проблема не в том, что связаны значения и синтаксис, а дело в том, что это закрытая система которые уже заданы в качестве оснований и значения и синтаксис. То есть это версия трансцендентальной философии. Ну и в системе Мейесу, жаль, что он не взял вот этот э, пласт, он не работает с логическим позитивизмом, он работает между Кантом и Хайдгером. И, э, но мы можем туда поставить в соответствии с его логикой. И э, дальше они говорят, а как существуют те существования, которые не вставлены в этот жесткий логический синтез. Они существуют как несвязанные переменные. Это парафраз на аквайновскую фразу, что существуют только в качестве связанной переменной. Да? А вот как существуют несвязанные переменные? Они берут очень смешной пример из Шекспира, по-моему, «Сон в летнюю ночь», кажется, так называется. Да? Там нянюшка отправляет своих воспитанников на бал к... Герцогу. И строго им говорит, чтобы они к девушкам не приставали, э, вели себя прилично, потому что вы не знаете, э, какая из девушек завтра будет вашей королевой. То есть девушки являются несвязанными переменными. То есть, с ними, казалось бы, можно делать все, что угодно, потому что у них нет вот этой, э, ну, как бы социальной репрезентации, у них нет места в этой культуре. Но единственная опасность, что завтра она может стать королевой, то есть осуществиться через чужое означающее, и тогда тебе не поздоровится. Да? И, соответственно, они вводят вот, в качестве как бы, другой возможности языка, Другой возможный мир, да, логика возможных миров. А каким образом может существовать другой язык истинности? Может быть, там иначе устанавливаются значения, там работают другие связи. Ну и, естественно, вы видите здесь обвинения в виде вопроса. А может ли язык быть сексистом? Да, очевидно, может, потому что язык – это форма редукции. И таким образом мы подходим... Я тут вот наполезанила, я вставила из нашего киберфеминистского сайта, э, таких вот киберфеминисток. А, э, э, сайт мы закрыли в э, конце нулевых годов, потому что он стал очень мусорным, и тогда очень не хотелось его продолжать, потому что было обидно, там как раз была такая ситуация, что вы, киберфеминистки, это буржуазно привилегированная группа не имеет отношения к нашей жизни, у нас тут вся страна э, люди телевизора, а вы непонятно чем занимаетесь. Но нам оказалось в тот момент неприятно, мы решили выйти с публичности. И вот, соответственно, что мы делаем дальше? Несвязанные переменные. <с> У нас есть две как бы антифеминистских модели. Модель бинарной метафизики и модель э, жесткой э, корреляции между э, значением и э, синтаксисом. То есть э, обе модели вытесняют дополнительные данные. Да? Они обе игнорируют э, разные формы существования. И мы как бы предполагаем, что эти формы существования могут вернуться через изменение этих двух метафизических моделей. но вторая конечно не метафизическая, она назовем ее корреюционисткой, потому что одна из основных работ карнапа это борьба с метафизикой за истинное точное знание. И э, каким образом может вообще двигаться и меняться вот, э, э, вот эта двойная ловушка? Причем эта ловушка же не только для феминисток, она вообще-то еще и социально-политическая ловушка для там, понятно классов, э, рас и ну, как бы не, не, неравенства знания неравенство доступа, ну, в общем, весь комплекс. И тогда дом Харовой предлагает радикальный ход. И мне э, кажется, это вообще такой концептуально устанавливающий вход. Она говорит, а давайте вообще попробуем... Э, не привязываться к классическому гуманизму, не чувствовать себя субъектом, привилегированным, имеющим право на речь. Мы разрушим вот эту вот э, э, дилемму и вообще само экстрактирование привилегированного субъекта из животного мира. Потому что субъект это обязательно не животное. Субъект тот, кто мыслит, тот, кто говорит. Животное это не делает. Субъект это обязательно живое потому что он способен к проектной деятельности, к богатому мышлению. И, соответственно, он стоит выше всего неживого, животного и так далее. Давайте попробуем посмотреть на субъекта как через линзу постгуманизма. Ведь в человеке много животного, много технического. Очень многое из того, что раньше приписывалось в душе, Наша эмоциональная сфера, она ведь очень похожа на эмоциональную сферу и реакции животных. Более того, наши когнитивные процессы тоже связаны с... Ну, как бы, наследуются от животных. Соответственно, есть ли вот эта разница, и нужно ли нам ее вставить таким радикальным способом. А дальше посмотрим, а что у нас с рациональностью. Наша рациональность имеет, как бы, вот, однонаправленность. Давайте попробуем, и это связано с языком. Давайте выйдем из лингвоцентризма. Вопрос, куда? В, в новую, технологию. новую технологию. Но для этого надо переосмыслить новую технологию. То есть, традиционно, миф о машине... Ну, у философии и техники, вообще, большая история. И, там есть и позитивные э, теории, теории, и технические теории социального переустройства, огромное количество утопизма, но они потерялись в истории. А, а удержались только теории, э, Отрицательно, критические теории техники. Соответственно, техника, это мифологически, это машина разрушения, машина войны, это что-то большое. Ну, посмотрим на наши машины, они маленькие, они очень близки к телу, они не всегда э, поймешь, где это снаружи или изнутри, кроме того, они программируются, алгоритмизируются, очень часто так же, как наши э, наши эмоции, наши когнитивные процессы. Давайте возьмем вот эту вот область э, программирования, область новых машин, как новую, ну скажем так, онтоэпистомологическую область, она называет это природокультурная природа область, где больше нет бинарности, и посмотрим, как она может э, перекоммуницировать. Техника, очевидно, задает рациональность. Да, то есть мы не можем оказаться в бреду воображения, потому что мы связаны с рациональными логиками. С рациональностью языков, но это другая рациональность, она называет это киборганическим семиозисом. И главный принцип киборганического симеозиса, то, что там связываются неоднопорядковые значения, да, вот значения, синтаксис а разнопорядковые эмоции значения биологические процессы э, гормоны э, там, минералы живое неживое а вот посмотрим как вот это вот все связано потому что очевидно что это можно э, ну, через разные научные практики это уже связывается но это является прикладной дисциплиной. Давайте попробуем это антологизировать. И вот, собственно, отсюда запускается новая рациональность, которая сейчас уже, ну, в современных работах Рез Нигарстан, который один из таких лидеров сейчас нового рационализма, уже без рациональности компьютерного мышления обойтись нельзя. Но не всегда мы помним, что вообще-то вот этот парадигмальный переход или фазовый переход был сделан Донной Харовой. Кстати, довольно много таких мультяшек с ироническим, ироническим изображением Донной Харовой. Но поскольку она вообще очень любит розыгрыши и говорить в ироническом, э, гипертрофированном, э, кли, э, гипер, гипертрофированной манере, то, может быть, это имеет какое-то э, какое основание. Ну и э, дальше мы еще думаем о а что происходит, э, когда субъект и объект оказываются под вопросом. Они лишаются гуманизма, э, э, ну, в этой, в гуманистической презумпции. И, соответственно, телесность оказывается спрошена. Она спрошена примерно как во времена сексуальных революций, когда сексуальные отношения полагались натуральными, и тут вдруг они становятся культурными. Соответственно, нужно переописывать телесность. Вот то же самое происходит вот в этой, ну как бы зарождается новая эпистемологическая диспозиция да, или Соответственно... Исчезает объективированное тело. А если оно больше не объективировано, не дано самоочевидным ресурсным образом, значит в нем запускается разнообразие. И более того, мы можем убрать вот эту позицию привилегированности. Ну там гендерной привилегированности, цисгендерной привилегированности. И э, э, с телом начинают... Вот как бы с политиками тела, и с аналитикой, и культурной критикой тела начинают происходить интересные процессы. Запускается квир-теория, квир-культура, соответственно, маргинальная и центральная перемешиваются, соответственно, бинарная перемешивается. Но в качестве социально-политического эффекта легитимизируются ЛГБТ-отношения и... Ну и, и как бы разрешаются в конечном счете гомосексуальные браки. Но это вот небольшая часть процесса, который мы можем... Сейчас очень мало говорят о квир-теории, хотя эта логика не обязательно касается сексуальных отношений. Она касается переосмысления вообще данного, самоочевидного. Сейчас можно услышать про квир-экологию, квир-объекты, квир-природу ну да, про квир природу сейчас очень много ну, соответственно, союзы живого и неживого и э, э, это все разные подходы к тому как мы вообще-то будем мыслить нашу, э, нашу нашу новую антологию ну и вот я просто хотела поговорить про Интерсекциональную теорию немножечко, потому что э, это один из, э, одна из версий э, новой политической рационализации субъективности. Да? Вот если квир-теория больше работает с объектной стороной, то интерсекциональная теория субъектная, что имеется в виду а единый субъект, самый очевидно, данный со своими правами. А вдруг его можно, а можно ли его разложить? Кимберли Криншоу говорит, она черная феминистка, юристка и философия, она говорит, а давайте посмотрим вот эту вот систему субъективности через привилегии и уязвимости и оказывается, что это вообще совершенно несложная аналитика, мы легко определяем, да? но она начинает с того, что как бы черные женщины имеют сложную систему уязвимости, как черные, как женщины, как недостаточно зарабатывающие и так далее. А что если мы вообще эту логику вложим в политическую субъективность? Таким образом она разрушает вот эту теорию идентичности, ну как бы про властную, и предполагает, что наша как бы социальность должна строиться через обмен привилегиями и помощь при уязвимости. И это, мне кажется, один из очень тонких э рациональных этических ходов. Потому что мы очевидно, э ну, если ты обнаруживаешь привилегии, привилегии образования, жизни в большом городе и так далее, то это не то, что ты можешь выставить в качестве... Э собственного самоутверждения. Да? Очевидно, что за этим чувствуется какая-то вот этическая неполнота. Да? Очевидно, что привилегия это то, что, с чем нужно делиться. Да? Или из позиции чего нужно кому-то помогать. Да? Если у вас образование, вы преподаете. Да? И, и так далее. Если у вас навык, вы с ним делитесь. Я забыла, что здесь. У нас что со временем? Мы как будем продолжать. У нас э, еще есть э, чуть больше часа. Можем продолжать О, продолжать. Да. Ну, я тогда буду постепенно сворачиваться. но э, как бы э, важно э, перейти вот этому, к этому последнему ходу, который тоже совершенно не очевиден. Э, э, наши союзники. Но все время у феминистского подхода, у феминистской теории были союзники. Да, когда-то марксисты, пролетариат, когда-то, еще раньше, там, Либерал, Эмиль, э э э э квир, э 68-й год отчасти. А вот э сейчас наши союзники, это, э весь ряд новых антологий. Союзники по нескольким э, моментам. Во-первых, э, э, спекулятивный реализм и объектно ориентированная онтология э, уходят от э, этой метафизической эпистомологической классики. Соответственно, им нужно придумывать способы э, как бы сшивки онтоэпистемологические, и они занимаются, но в академической дисциплине от, Кан, от Канта там, не знаю, но занимаются построением тех же самых проблематизаций. Но поскольку они существуют более в академической сфере, то... Там есть вот это качание между субъектом и объектом. Спекулятивное мышление работает, пересматривая саму форму мышления. Из классического в Объектная антология пересматривает участие объектов как антологических агентов. Не объектов, которые выставлены просто в простое существование, а объектов, наделенных агентностью, которые невозможно выбросить, которые нужно, с которыми можно взаимодействовать не способом, там я вот описала объект, и он существует в таком виде. Но ну, а тут этот объект дает мне сдачи, и, соответственно, я вступаю с ним в другие отношения. То есть я... Осторожно договариваюсь в интерактивных отношениях с объектом, я понимаю, что у этого объекта есть собственный, ген, собственный генезис, и он не дан просто в моем воображении, в моем субъекта центристом описании. И, и как бы вот промежуточную зону без качания между там, знаешь, мышлением, сознанием и объектностью занимает набор как бы, философий, которые собирают, собирают теории из маргиналей да, вот Они находятся в середине. Это философия становления, это философия сложных связей, поиска новой рациональности. И, ну, и дальше какие-то философии. Можете читать и гуглить новый материализм, агентный реализм, агентный реализм это на тему как, как увидеть, понять вот у меня в слове агентная ошибка а... я ай пропуск... пропустила он агентшел ага. И... Значит, ну, ну это как бы старая презентация, <смех> <смех> не а. Значит, агентный реализм это версия нового материализма. Почему? Потому что в каждой ситуации в действительности возникает множество агентов, материальных, нематериальных, социальных, психических, и вот эту форму. Связи э, э, нужно уметь увидеть, и тогда это дает нам э, историческое понимание природы как истории, понимание научного объекта как социально-политического э, Ну и таким образом мы теряем как, вот этот универсализм трансцендентального знания, но зато мы получаем возможность э -э, критического отношения к науке и э -э, возможность менять, э -э, менять знания. Да? Вот это знание больше не висит на над нами э -э, кем-то заведомо универсалистским способом. Вот, я не знаю, какой-нибудь примерчик. Мне не очень хочется уходить в эти тонкости mm -hmm. агентного реализма, потому что э, э, это теория Карен Барретт, которая заним, занимается построением э, квантовой антологии. Мы пытались э, в Офе, с Кириллом Половинкиным как-то худо-бедно, а Кирилл Половинкин квантовый физик, mm -hmm. это обсудить. Но, скорее всего, у нас не получилось, но я зато скачала большое количество статей по философии кван... квантовой физики, и, может быть, мы это повторим. Так, про неорационализм и ксенофеминизм я немножко говорила на, опять же, ОФОВской встрече про, по неклассическим эпистемологиям. А объектно ориентированный феминизм вы можете найти на Сигнете. Великолепная статья Карен Барат. Очень смешная, очень ироничная и дикая, жесткая. Ее читать стоит, потому что она организовывала семинар в течение там длительного времени, ну, ну там лет семь, наверное, на которые собирались все наши как бы, любимые новые философы, которые мелькают сейчас именами, Грэм Харман, Ян Богаст путевой по философии игр и.. Так далее. Да, в общем, все, что находится вот в этом гетто новых философских э, антологий, все там прошло. И она всем в общем, раздает какие-то... По отношению ко всем вот этим а, разным вариантам, разным как бы, нюансам новых антологий, она выстраивает собственную позицию, которая, ей кажется, наследует эту феминистскую традицию. То есть в ее позиции объектно-ориентированный феминизм. То есть то, как мы смотрим на объекты, на объекты, это уже определено нашими культурно-социальными взглядами. Объекты представлены таким образом, поэтому как бы задача. На себя посмотреть, как на объекты. Да? То есть вообще радикально э, переосмыслить свою, э, свой, как, свою эпистемологическую позицию и посмотреть на себя, как на объекты. И тогда мы э, снимем от этот субъектоцентризм, и заодно мы увидим в друг друге и уязвимость и детерминированность. И заодно приобретем критический взгляд по отношению к собственной позиции, потому что разобрав собственную объектность и формы собственного генезиса в разном в том существовании, в котором мы сгенерированы культурной ситуацией, родителями, отношениями и так далее, мы сумеем заметить вот эту вот свою детерминированность. То есть мы себя объективируем. То есть мы занимаем позицию, но уже не в привилегированности, а в какой-то критической форме. То есть мы научиваемся вступать в диалог с тем, чем мы оказываемся. Но эту стратегию она развивает на большая статья, в 30, она там в двух частях в Сигме. Ну давайте я на этом закончу, что по-моему все устали, да? И вот как бы на самом деле все как бы очень грустно, потому что у нас богатейшее наследство, очень интересная неклассическая философия. Но нам нужно, но мы теряем ее большими пусками. И это требует работы, и, к сожалению, работы, в общем-то, прикарной, потому что ну, как бы привилегированная академическая структура опять повернула в сторону консервативности, либо корреляционизма, мы это хорошо видим, либо бинарности. Но другое дело, что они уже не могут задать... вот бинарную метафизику 17 века, да, они порождают такие как бы суеверные ну, анклавы фундаментализма, суеверия и так далее, но на основе старых физических форматов. И, соответственно, вот, я сюда шла и с ощущением победительницы, да, Я помню, как первый феминистский выход до первомайскую демонстрацию шли четыре Молодые женщины с четырьмя феминистскими флагами. <смех> <смех> <смех> а вот это последняя феминистская демонстрация. И я все время чувствую запрос. Вот вы сюда пришли, вы сюда пришли с каким-то вопросом, почему, почему поднимается феминизм, почему нам интересно об этом феминизме думать не как о не знаю, бытовой борьбе за власть. Да, и не как о жертвах, постоянных жертвах, там, не знаю, харассментов. А нам интересно об этом думать в перспективе вот как бы промысливания онтологическом. Да? То есть промысливание реальности, как она может быть увидена, сконструирована. Потому что замечаем, что как мы мыслим, как мы действуем. Вот здесь есть корреляция и эта корреляция в общем-то очень важного онтологического свойства да? то есть мы должны выстраивать то есть вот это этот рост политизации феминистского движения заставляет нас смотреть на феминизм не как частный случай а как на сложную эпистемологическую философскую политическую стратегию поэтому нам очень важно все что было написано в этом ключе, нам важно обновить и как бы перезапустить. Большие куски вообще выпущены, их придется выкапывать чуть ли не через сто лет. Но таким образом мы получаем эту навигацию и большое количество инструментов для переформатирования, переконфигурирования наших социальных и культурных отношений, все. <смех> вот как бы из книжек. вот эта книжка по новому материализму недавно вышла, вот эта часть трехтомника издательства Роспен, еще в 2005 год, это по политической философии феминизма, здесь вот довольно интересные разборки Лока, Гопса и э, всякого права есть такой по философии, по, по против бинарной метафизики, есть по э, э, эстетике и искусству. Да, это трехтомник. Э, вообще есть довольно много э, христоматий, которые перевели. Есть Минская христоматия, есть э, христоматия э, Европейского университета. Э, там четыре больших хрестоматия с очень классными феминистскими текстами. Тексты выбирались очень осознанно, со стратегическим интересом. То есть они до сих пор стреляют. И есть вот эта книжка киберфеминистки, работающая сейчас в Штатах. Она написана была по-английски. Это книжка по биотехнологии, гостеприимство, матрица. То есть каким образом биотехнология, запутываются в старой метафизике и становятся опасными и как ее распутать собственно концепция гостеприимства разбирается от Канта до Береда и в технологию но соответственно матрица и смешная глава о мужской беременности в конце на проектах художников Вопросы есть у кого -нибудь? Продолжение в спасибо, спасибо большое. Спасибо. Извините, если я соскакивала, да, не раскрывала, но вы бы мне как-то сигнализируете.